всем привет зрители моего канала это видео пойдет в плейлист про рекламу где-то здесь вот а, как вы поняли из названия это монтаж баннера 3 на 6 на рекламную конструкцию попутно буду показывать рассказывать как правильно монтируется погнали Всем, кому интересна данная тема, провожу небольшое обучение по своему опыту. В данном видео показываю один из лучших способов монтажа баннерного полотна. И в частности происходит смена одного материала на другой. В то время, когда я обучался, нигде не мог найти, чтобы мне наглядно показали, Хотя бы один из способов монтажа. В руках имеется у меня молоток, которым я выдираю гвозди. Также сразу при себе наверх затаскиваю новое полотно. Гвозди выдираются со стороны, где залазишь. Верхняя сторона полностью вся. И немножко... Докуда достаешь вторая короткая сторона. Видеоряд перематывать не буду. Вы сами убедитесь, что реально в течение 10 минут возможно произвести смену баннерного полотна. все гвозди до которых смогли дотянуться приступаем к поджаупанию скидываем полотно подворачиваем края и забиваем в угол три гвоздя Переползаем на противоположную сторону щита и также подворачиваем две стороны баннера и забиваем во второй угол еще три гвоздя. натягиваем баннер по направлению стрелки. После всех этих несложных операций Спускаемся по лестнице к нижнему левому углу, отрываем старый баннер, подворачиваем новый баннер и приколачиваем, опять же, три гвоздя уже в третий угол. Баннер натягиваем по этим стрелкам. После чего окончательно фиксируем левую сторону баннера, гвоздями. Слезаем с лестницы, переносим ее на правую сторону щита, устанавливаем, отрываем окончательно старый баннер. Кстати, для тех, кто не видел, в правом верхнем углу появится ссылка на видео «Демонтаж баннера за 2 минуты». Кому интересно, можете посмотреть. Натягиваем по стрелкам в эту сторону, фиксируем на три гвоздя и пробиваем полностью бок, вверх, вниз. В принципе, монтаж баннера завершен. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.